Здравствуйте, меня зовут Владимир Шаров. Это презентация моего проекта неказистого портал для инвалидов. Все очень просто. Вот, собственно, название портала Языки. Да, но это между, международный проект такой, межнациональный языки на разных языках. И здесь. Разделы обучения, Работа, общение, развитие, Лечение. Тут я еще пока ничего не придумал. Творчество, разнообразная музыка, книги, фильмы, мультфильмы. И, соответственно, подразделы. Обучение. Как работать на ПК, короткие обучающие видео, курсы, уроки, также вечерняя школа по предметам общеобразовательным и вообще интерактивный класс обучения. Собственно говоря, сейчас можно это делать все в интернете. Экзамены. Сдать экзамены, если кому-то надо, не только по среднему образованию, но и также по всем видам. Может быть среднее профессиональное, может быть и высшее образование. Официальные экзамены. Ну, а так как этот портал для инвалидов, да, экзамены онлайн. Чтобы у человека был документ, что он а, готов работать. Сертификаты также обучение. Путешествия тут раздел. И так как это международный портал. Также обучение, допустим, языкам. Все это абсолютно безвозмездно, то есть даром. Проект э, ищет спонсора. Здесь э, ваша, ваша реклама. Вот видите, раздел в уголочке реклама спонсоров. Общение, чат, форум. Работа на дому не только в интернете. Короткие обучающие видео. Резюме инвалидов. Что еще здесь? Курсы, да, в том числе по иностранным языкам. Вза Взаимообучающий. И проект онлайн обучения, также видео уроки. Все это на портале может быть собрано. Может быть собрано по разделам, да, и по языкам, и по предметам также обучения. И а, как происходит, собственно, за счет чего зарабатывает а, человек инвалид, да, за счет а, того, что он... А, здесь может быть и модерация, да, он может быть и модератором, также и любого раздела, а, также он может быть и администратором, также он может быть а, и... Допустим, вести какой-то раздел по обучению. Курсы какие-то. Или делать что-то. Вот здесь есть раздел творчества. Вот радио-видео код. Тоже в прямом эфире. Радио. Музыка, соответственно. И разнообразные. Но это радио-видео. Там может быть, в принципе, все что угодно. Для инвалидов все, что касается инвалидов, тема. Вот. И таким образом человек может заработать на м, этом портале. Инвалид. Также спонсоры и спонсоры. И э, все, кто захотят принять участие в этом проекте, тоже могут сюда добавлять, как и видео, и, или вести какой-то раздел. Э, не и из людей у которых нет инвалидности. Вот, собственно, и все. Все очень просто, никакого никакого криминала нет. Наши спонсоры а, будущие тоже, конечно, тоже, конечно, никакого криминала. Абсолютно все могут принять участие в создании такого портала и инвалиды, и неинвалиды. И а, если инвалиды будут принимать участие, то от спонсоров им, им будет идти оплата. Вот, ну, как вы понимаете, это надо все делать, естественно. Человек должен обладать знаниями в компьютерных технологиях, да, портал это, собственно говоря, сайт такой. Там много всяких еще технических вещей, что касается его международности, да, вот это тоже подключить к нему, собственно, всех э, остальных. Ну, конечно, это у нас как в этом э, проект. Да, Нью, нью Васюки. В Васюках, да, межпланетный э, межпланетный портал для инвалидов. Да, это вот вроде того. Ну, начинать можно с чего-то простого. Сначала на русском. И э, дальше продвигаться в этом направлении. Вот таким образом здесь будет и оплата. и э, То есть, да, можно личный кабинет опять же сделать. Для каждого, если кто-то захочет добавить сюда какое-то видео обучающее по какому-то предмету. И это все тоже на автоматической основе, да, то есть как бы сделан портал. Если человек добавляет э, видео, это видео то, то есть модерируется, тоже проверяется и э, идет в определенный раздел по обучению, и человек получает за него оплату. То есть оплата ему переводится, инвалиду. Ну, конечно, инвалиды регистрируются прежде на, на этом портале, чтобы избежать мошенничества. Вот. И таким образом происходит работа здесь и обучение, и работа одновременно. Да, и также общение, и развитие, и, и возможное и лечение какими-то способами которая не имеет отношения к лекарствам, потому что это тема вне нашей компетенции. Да, может какие-то народные средства или что-нибудь такое, советы, советы какие-нибудь тоже можно в виде видео снимать. Творчество, ну тут разнообразное может быть. Музыка, также обучение, да, игре на музыкальных инструментах и многое другое книги тоже в электронном формате могут может человек переводить какую-нибудь книгу в электронный формат и конечно этот портал не только будет для инвалидов которые с разными заболеваниями то есть может быть и для слабовидящих да естественно и для всех для всех остальных поэтому книги и аудиоформат будет и любой любой удобный вот э, музыка ну тут э, честно говоря я не знаю я не могу охва охватить всех э, всех да все категории но какие-то какие-то категории хотя бы какие-то а еще что я хотел сказать самое главное что на самом деле инвалиды живут за счет э, тех же людей Которые сейчас работают, да, тех же милиционеров, того же, того же государства, тех же всех служащих и тех же всех трудящихся людей. А инвалидов становится больше и, соответственно, оплату им пособий денег взять неоткуда. Потому что и у трудящихся у нас людей, которые не инвалиды, у них тоже оплата оставляет желать лучшего. Плюс тому, что с налогов, да, платится, платится нам пенсия. Так вот это выгоден этот проект, он выгоден прежде всего самому государству. Я Да, Россия у нас такая страна есть, и я не знаю, когда он будет реализован, может через 100 лет, когда нас уже никого не будет да, на этой планете. Все уже куда-то разлетимся, да, и может быть он будет реализован, да, через 100 и через 150 лет, когда э, наконец-таки дойдет до людей, что это выгодно на самом деле, выгодно всем, чтобы инвалид занимался делом хорошим. То есть развитие, да, получал за это деньги, получал за это достойную оплату за свой труд. И также он мог общаться, мог развиваться и все остальное. Я не хочу это объединить как бы под каким-то своим этим самым. Я говорю, что может быть это через 50 лет или через 100 лет, естественно, нас уже не будет. Но все равно кто-то когда-то это поймет и до кого-то это дойдет. Тем более здесь видите и на разных языках тоже. Ну практически на всех. То есть инвалиды же есть не только. В России инвалиды есть везде. И не только известные, которых знает весь мир, а также и э, люди, э, люди, которых никто не знает. Но тем не менее, они тоже как-то общаются, выходят в интернет. Вот на этой радостной ноте нашего общения я заканчиваю презентацию. Всем спасибо, всем удачи. До новых встреч.